Здравствуйте, дорогие друзья! У меня сегодня к вам небольшое видео. Я хочу вам показать и поделиться радостью. У меня заказали опять вот такого медведя. Я уже писала статью о наших доходах в декабре. И вот такого медведя я вязала. Одного у меня был, был один уже готовый. Его купили у меня. А второй был на заказ. Вот у меня получилось вязать двух медведей в прошлом месяце. И в этом месяце я обрадовалась прямо, что у меня опять заказали вот такого же медведя. Мишка не очень большой, но он такой симпатичный. Он у меня весь в одежде. Одежда у него вся снимается. Штанишки снимаются, кофточка снимается, свитерочек у него. Правда, он снимается через ноги, потому что голова у него большая. И через голову не получается снять, растягивается воротничок. И вот такая у него шапочка. Продавала в прошлом месяце, я их двух медведей продала по полторы тысячи. И вот этот тоже Мишка уже нашел дом, Этот вот связан на заказ. Он уже себе нашел дом, он поедет готовиться. Он уже готов. Встретить своего нового друга, хозяина. Он поедет в гости к мальчику. И в подарок вот у меня остались вот такие вот зайки, брелочки. Я вязала их к Новому году, потому что 23 год, год зайца. Поедет в подарочек вот такой брелочек. У него ручки, ножки двигаются, все, зайчик сидит. Головка у него пришита уже плотненько. Вот такой зайка поедет в подарок, кому-то, наверное, постарше. И вот, чтобы у меня уже в следующий раз я была готова к заказу, вот к такому, я решила связать еще одного мешку. Вот, посмотрите, у меня уже все детальки готовы к нему. Осталось только оформить морточку вот так же, как и у этого. Чтобы вот она была у меня. Вот так вяжутся игрушки. Сначала вот они такие не неказистые, некрасивые. Какие-то непонятные части тела. Уродливые, можно даже сказать, как у меня <laughs> сын младший сказал. Похоже на дохлую курицу. <laughs> вот так. Но это будет медвежонок. Вот точно такой же, как и этот. Но наряд у него будет немножко другой. Наряд уже тоже практически готов. Я уже связала ему вот такой свитерочек, вот такой красивенький. Благо вот есть очень много маленьких остатков, их с них уже ничего не сделаешь, но можно вот связать ли маленькую игрушку, или маленький вот такой наряд для другой игрушки. И связала ему вот такую прикольную шапку. Он у меня будет пилотом. Вот тут оставила очки у меня связаны, они сейчас пока еще отдельные, чтобы ребенок потом очки не снимал шапочки я просто пристрочу вот здесь вот оставила ниточку чтобы пришить вот это чтобы очки не потерялись потому что ребенку захочется их снять и они конечно потеряются шапочку найти в игрушках проще чем очки Сейчас покажу как это будет смотреться на медведи вот такой он будет прикольный такой классный получился у меня медведь вот этот будет точно такой же, который вот еще лежит в деталях. И с ветерочек, когда поменяешь, шапочка будет смотреться, конечно, лучше. Вот с этим цветом. Вот такие вот у меня новости. Я все переживала, что в этот месяц не получится не продать одну игрушку. Но вот за одну игрушку мне уже заплатили. Я беру предоплату если вяжу на заказ. И вот свяжу еще одного, чтобы он у меня был в наличии. Вот такие вот у меня сейчас работы. Чтобы не скучать, не сидеть без дела под какой-то там концерт или любимый сериал, я вяжу вот такие игрушки. И очень бываю такая довольная, когда мне... Получается еще и заработать на своем хобби. Сейчас мало вяжу на заказ, совсем практически не вижу одежду. Одежду не вяжу уже даже для себя. Вяжем для себя, я вяжу только носочки, себе, Андрюше вяжу носочки, следочки, вот такое. Ну вот сейчас у меня болезнь этой игрушки. И на этом, наверное, буду с вами прощаться. Поделилась с вами радостью своей небольшой. Вот такой мягкой. До свидания, до новых встреч, всем мира, добра, здоровья и хорошего настроения!